Футболка десятки лет из самых популярных предметов мужской одежды. Ее истоки начинаются от нательных маек. Но с помощью актеров, как Марлон Брандо и Джеймс Дин, футболки мгновенно перешли в разряд настоящей классики. И хотя сейчас это распространенный предмет одежды, множество мужчин совершают большие ошибки при ношении футболок, что никуда не годится. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами секретами, как носить футболки правильно. Первый совет – обратите внимание на ситуацию. Определенно важно, где и когда вы появляетесь в футболке. Не надевайте ее, когда случай требует рубашки или костюма. Приберегите футболку для повседневной жизни. Запомните, не важно, как вы носите футболку. Она всегда будет предметом повседневного гардероба. Второй совет. Определите свое телосложение. Вам нужна правильная форма тела, чтобы шикарно смотреться в футболке. Футболка не каждому может польстить. Поэтому убедитесь, что у вас подходящее тело, чтобы надеть ее. Если вы большой мужчина с парой лишних килограммов в области живота, вам стоит быть аккуратным с ношением футболок. Футболки не должны скрывать лишний вес. Иначе она не сможет выделить ваши плечи и грудь, да и вообще силуэт. Если вы худой парень с тонкими руками, футболки зачастую только подчеркнут худобу ваших рук. Футболки сами по себе лучше всего смотрятся на мужчинах в подтянутой форме, и она подчеркивает весь труд, который вы вложили в свое тело. Не переживайте, если у вас большое или худое тело. К концу этого видео я дам вам советы, как вы можете носить футболки с другими вещами и выглядеть отлично. Третий совет – подберите размер. То, как на вас сидит одежда – самое главное. Убедитесь, что футболка подходит по размеру и не натягивается на груди Италии. Убедитесь в том, что шов на плече на своем месте. Нельзя, чтобы он был слишком низко или задирался на шею. Какая идеальная длина рукавов? Это зависит от вашего телосложения. В общем, мне нравится, когда одна треть бицепса закрыта. Если рукав футболке закрывает больше половины вашего бицепса, то рукава слишком длинные. Также вам нужно проследить за тем, чтобы ширина рукавов была близка к вашим рукам. Они должны быть слегка шире вашего бицепса. Если слишком много места, выглядит непрежно. Если слишком тесно, то будет препятствовать кровоснабжению ваших пушек. Длина самой футболки несколько сантиметров ниже ремня чтобы вы могли поднять руки, при этом не оголяя живот. И избегайте покупок слишком длинных футболок. Если она ниже вашей промежности, то становится похожей на платье. Не имеет большого смысла относить футболку к портному. С работы своей он справится, но проще найти бренд, который подходит вашему телосложению. Совет профессионала. Нужно ли заправлять футболку? Это извечный вопрос. Мне лично нравится носить футболку на выпуск. Однако, если я надену что-то сверху, в таком случае ее нужно заправить. Четвертый совет. Выберите подходящий вид футболки для вас. Футболка с v вырезом – идеальный выбор для большинства мужчин. Почему? Вырез придает вам более мужественный вид, потому что подчеркивает область груди. Если у вас худощавое телосложение, вам лучше выбрать вырез-лодочку. Также вы сможете встретить еще два вида вырезов – глубокий v и глубокая декольте. Как по мне, они принадлежат к меру нижнего белья. Их не стоит носить соло. Что касается карманов, я предпочитаю футболки без карманов. Я считаю, что так вы выглядите более изящно и опрятно. Но если вы хотите добавить объема в области груди, маленький кармашек поможет. Пятый совет. Выберите правильную ткань для вашей футболки. Футболки обычно делают из хлопка или смеси хлопка и полиэстра. Оба варианта хороши, но убедитесь, что оба типа ткани не слишком тонкие. Если ткань супертонкая или легкая, то скорее всего ее надевают подо что-то. Поймите, что такие футболки – часть нижнего белья. Господа, тут большое разнообразие специально тканей, из которых может быть сделана футболка. Сюда входит бамбук, лен, а также некоторые тянущиеся ткани. Я хочу, чтобы вы прочитали статью по ссылке в описании к видео для большей информации. В общем, я рекомендую избегать синтетических тканей в одежде, которую вы носите каждый день, потому что они немного поблескивают, что придает им слишком несерьезный вид. Большинство этих футболок имеют прекрасные свойства – влагоустойчивость устойчивость к запахам, но это одежда для тренировок в зале. Шестой совет. Выберите правильный цвет. Белый, черный, темно-синий, серый – прекрасные цвета для футболок. Причина, по которой мне нравятся нейтральные и темные цвета в футболках, в том, что они подходят большому диапазону оттенков лиц. Если вы хотите поэкспериментировать с яркими цветами, то это вполне допустимо, но убедитесь, что цвет вам подойдет. И избегайте футболки с рисунками. Эти принты способны убить любой стиль. Теперь обсудим несколько нарядов. Первый лук – повседневный летний стиль. В этом наряде сочетается серая футболка с парой синих бриджей. И добавим топ топ-сайдеры с носками-слитками, с приятными повседневными часами и парой очков вайфареров. Это отличный, удобный повседневный наряд и гораздо круче, чем спортивные шорты с кроссовками. Второй наряд – суровая классика. Придержимся олдскула. Белая футболка с парой черных джинсов. Добавим суровые кожаные ботинки, часы-хронографы и сверху пара очков авиаторов. Накиньте кожаную куртку сверху, чтобы закончить образ крутого парня. Третий наряд. Безопречный и повседневный. Этот лук выходит за границы. Я объединил повседневность и формальность. Начнем с черной футболки с v вырезом. Далее пара угольно-серых шерстяных штанов. Наденем пару темных брок и минималистические часы. Если у вас большое или худощавое телосложение, вы можете добавить спортивный пиджак. Таким образом, вы получите более мужественный вид. Этот образ идеален для ночи в городе, где вам нужно выглядеть с оголочки, но также повседневно. Господа, следуйте этим советам, и вы будете мужчиной, который лучше всех одевается, даже в футболке. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик чтобы получать оповещения. Я часто выкладываю эксклюзивные предложения, и только так вы можете получить преимущество, чтобы успеть воспользоваться ими.